Привет, аудитория. Ну что, подходит к концу футбольной недели. Это мой крайний прогноз на матч этого вида спорта. Будет еще на этой неделе разборы UFC Билатера, Так что заходите, смотрите. Я постараюсь подобрать для вас интересные коэффициенты на эти бои. Ну а пока Лига Европы, плей-офф, Зенит против Бетиса. Зенит довольно-таки неплохо выступает в своем чемпионате, занимает первое место. Да и вообще в крайних 10 играх Зенит ни разу не проиграл. Довольно-таки неплохие конкурентные игры показал он в Лиге Чемпионов, но, тем не менее, занял только третью строчку и вылетел в Лигу Европы. Что касается «Бетиса», «Бетис» в своем чемпионате идет на третьем месте, набрал довольно-таки неплохой ход, в семи последних матчах проиграл только один раз. Так гостевые игры он свои выигрывает, забивает, бьет, прессингует... Есть шансы у него посоревноваться в финале Кубка Испании. Ну, довольно-таки неплохо, короче, он играет. Я думаю, что матч с «Зенитом» не будет для него исключением. Будет он давить, будет он бить, возможно, будет забивать. Учитывая тот факт, что все-таки «Зенит» после зимних каникул находится в не лучших своих кондициях. Да и вообще и российские команды после зимних каникул не особо удачно выступают в европейских турнирах. Вот. Плюс были изменения в составе «Зенита». Ушел Азмонт, пришел Альберта. Альберта еще не успел, я думаю, вписаться в команду. Вот. Ну, я вижу два коэффициента, которые можно поставить на этот матч. Они не особо рисковые. Я не хочу ставить на какой-то голевой результат. Может быть, во втором матче, исходя из первого, что-то можно будет сообразить. Но пока я вижу такие варианты. Первый вариант – это коэффициент 1,6 на то, что «Бетис» не проиграет. Ну, а второй вариант исходит из гостевых встреч Бетиса. Он их все выигрывает, довольно-таки много забивает, много бьет. Я думаю, что, повторюсь, что эта встреча не будет исключением. Бетис будет прессинговать, Бетис будет бить. Я думаю, что тот, больше 5 ударов в створ ворот у Бетиса будет. И коэффициент на это 2,6. Довольно-таки неплохой коэффициент. Ну, а вы сами вами... Мыслями делитесь в комментариях, может быть вам что-то не нравится в моих мыслях, пишите, почитаю, отвечу. Ну а так подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Все, давайте, до следующего обзора, пока.